Всем привет! CoinList выпустил новый токен называется он Tribal или Tribal. И в этом видео обязательно сейчас разберем токеномику и самое главное, стоит ли в данном токен-сайле участвовать или нет. Поэтому, друзья, рекомендую это видео обязательно досмотреть до конца. Ну а мы начинаем. Итак, Tribal довольно интересный в принципе по своей идее проект, который будет предоставлять криптофинансовые услуги для малого и среднего бизнеса. Ну и самое главное у них флагманские продукты, так понимаю, это корпоративная карта для стартапов. Так как Tribal будет предлагать малым и средним предприятиям доступ к мультивалютным корпоративным картам, управлению расходами, криптовалютными и традиционными платежными системам, а также к краткосрочному финансированию. Вся эта история и проект начал э, свою идею нести с 2019 года. Все стартапы, которые подключены или уже подключаются, вы видите у себя на экране. Я честно не знаю ни один из них, но как они показывают, это уже рабочие их кейсы. С инвесторами у них на ранней стадии... В принципе, все неплохо, особенности есть Coinbase Ventures, есть Hubi Ventures. Тот же самый CoinList проинвестировал в эту всю историю, Circle, Covalent. Ну, в общем, с этой точки зрения, в принципе, все бы да и неплохо. Также все вот эти ранние инвесторы, фонды, которых я только что озвучил, они привлекались, если я не ошибаюсь, где-то в трех раундах вся эта история была. И если в общей сложности посчитать, то было продано токенов практически или вообще продано где-то на 130 или 140 миллионов долларов, что очень-очень даже много. Итак, переходим к дате регистрации и сразу же я вам сейчас расскажу о токеномике и стоит ли здесь участвовать или нет в данном сайле. До 15 марта, до 14.00 по Киеву вам нужно будет зарегистрироваться в этом токен сейле, Если вы примете решение участвовать, а я уверен, Вряд ли вы примите решение, чтобы участвовать. Сразу забегу наперед. Я участвовать в данном токенсейле не буду. И сейчас вам расскажу почему. Будет две опции. Первая опция 55 центов стартовая цена, и вторая опция это 40 центов стартовая цена. 17 марта будет токен сайл первая опция в 19.00 по Киеву. И в тот же день но ну, уже. В принципе, 18 марта 00 ночи да, будет по Киеву проходить вторая опция. Первая первой опции выделено 3,91% от общей эмиссии. Это 39 миллионов токенов. Таким образом, мы понимаем, что общая эмиссия токенов будет 1 миллиард. Что очень и очень много. На вторую опцию дают 2,5%. Соответственно, 25 миллионов токенов. Как всегда, 100 минимальное. И 500 долларов максимально. Это сумма, на которую вы сможете купить токены. Оплата USDT, USDC, Ethereum, BTC и all Перед тем, как вы возьмете локацию, сразу вот сейчас не нужно закидывать туда деньги. А если уже будет успешная локация, то тогда у вас будет как минимум три дня, чтобы пополнить свой счет, и автоматом у вас пишут деньги. Это информация для тех, кто первый раз знакомиться с коим листом ну и подробно под видео в описании есть ссылочка коин лист от а до я вы можете ознакомиться подробнее как и что здесь работает и сразу друзья пошли сплошные минуса во-первых разблокировка да вот если вы первые опции будете участвовать вам повезет вы возьмете локацию то у вас вы свои 500 долларов к примеру закидываете или сколько вы там будете брать ну, практически распрощайтесь с ними на год, потому что разблокировка будет только через год и потом линейно в течение 6 месяцев вы получите токены. То есть спустя полтора года вы получите полностью э, токены на руки. Здесь история еще хуже во второй опции, тоже линейный э, разлог будет в течение года, но после одногодичной блокировки. То есть здесь токены на руки вы все получите уже аж через 2 года. Как по мне, очень большой срок, и на этом наши беды не заканчиваются. Смотрите, вот эта экономику, которую они здесь расписали, она не блистает воодушевлением, потому что 43% у них идет резерв, комьюнити, реворс, награды там, для проекта и все остальное, да, для популяризации. там. И вот здесь, смотрите, 57% все, что остается, это инвестора. И с них. Самые ранние 32%, 18% 59%, соответственно. Ну и мы с вами типа 641%, если вы будете участвовать в Коинлисте. Вот, если прикинуть те 140 миллионов, которые были проданы до этого, и 57% это больше, чем половина эмиссии, там 500 токенов, и взять какой-то среднеарифметический, я не знаю, ну они покупали по цене, ну, даже не знаю, просто кто-то раньше купил, кто-то позже. Вот было три раунда, какие цены точно я не могу найти, потому что они, во-первых, это не расписали. Ну, я думаю, там, может, самое раннее, там, по центов 10 брали, 15. Самое позднее, я думаю, центов по 20-25. Вот такая может быть история. В принципе, разница не сильно большая. С нами у нас будет 55 центов и 40 центов. Но, ребят, это очень большая цена для токена которая эмиссия будет 1 миллиард то есть при полной эмиссии чтобы был 1 доллар стоил токен нужна капитализация 1 миллиард откуда блин в стартапа проекта так возьмется капитализация 1 миллиард это нужен сумасшедший хайп сумасшедший маркетинг Помимо того, и сумасшедший продукт. Да, продукт, в принципе, интересен, но не до такой степени, чтобы сразу была там сумасшедшая капитализация. И по маркетингу здесь, ребят, очень-очень все печально. Смотрите, что здесь творится. Твиттер заходишь, здесь вообще перекидывает, ну, с coin листа может, коин-лист дал неправильное направление. Здесь вообще выкидывает на какую-то страницу, я даже не знаю, их это или нет. Если заходить на сайт, с их сайта, то перекидывает на вот эту страницу. Там 511 подписчиков, здесь около 3000, то есть за то все время, сколько они существуют, там больше двух лет, разрабатывает стартап и соцсеть, такая важнейшая, как Twitter, на, 2000, ну, на 3000 подписчиков, среди которых нет даже людей, которые за ними следят. Это очень плохо, но никакой там капитализации в миллиард речи быть ну, просто не может. Потому что маркетинг од ⁇ одно из важнейших элементов в продвижении криптовалют, особенно Twitter. По телеграмму здесь ситуация тоже плачевная. 1200 подписчиков, но это, ребят, это просто ни о чем. Вы это сами понимаете. И распределение этих токенов, которые будут выпущены, здесь тоже, в принципе, по табличке, ну, сущий кошмар. Потому что 43% токенов написано, что они доступны будут, в принципе, сразу э, ну после ТГЕ после листинга. Ну и пользоваться ими они будут в зависимости, насколько они будут нужны там для продвижения, поощрения, зарплаты и все остальное. Дальше, ранние инвесторы, те, что вот 19% у них один год блока, как и у нас, да. И потом линейно 30-36 месяцев будет разлог. И в этих, в которых 32% ранее инвесторы у них тоже блок на один год и 36 месяцев линейно они будут получать токены. Ну и у нас та же самая история. То есть в этих сразу по TGE 43%, которые идут там на развитие, команду, зарплаты и всякая история. И все мы сразу в равных условиях после года начнем получать токены, в зависимости, какой опции были, ранние инвесторы не ранние, то есть одни сливы, то есть продавать токены будут хотеть все, ну а покупать, ребят, большой вопрос, поэтому на XS здесь не то, что не рассчитываю, я уверен, их просто здесь ну просто не должно быть. Какой бы ни был там хороший проект с таким маркетингом, с такой токеномикой, с такой миссией токенов, ценой с такой пресейла, ну это... Полная шляпа, вот как прям в картинке написал, ребят, полная шляпа. Но все же, друзья, если вы готовы, к примеру, рискнуть, вам все равно, у вас много, куча лишних денег, вы готовы там заморозить на год э, вот эту всю историю, и там будет бычий рынок, и будет все расти без вариантов, что бы это ни было, пожалуйста, можете регистрироваться в первой или второй опции, в телеграм-канале ответы на квиз, которые здесь обязательно я оставлю на всякий случай, если вам это надо. И, пожалуйста, регистрируйтесь, участвовать. Я лично в этом проекте участвовать не буду. И вообще токен-лист превращается потихонечку в такую посредственную площадку, что где как раньше 10-20 диксов, то даже 5 здесь нам уже приходится мечтать. Потому что... Очень все слабо, да, и рынок, да, и политическая ситуация очень серьезная. Ну и давайте откровенно, QNLIS в последнее время просто, э, ну, я не скажу, что прям прям шлак по проектам, но вот токенномика и все то, что сюда они закидывают, ну, нам, как даже ранним инвесторам, типа на токенселе, где очень сложно попасть в эту очередь, ну, просто, ну, хреновое условие. Вот буду прям честен. Они хреновые, лично для меня. Не знаю, как для вас. И опять же таки, если вы граждан там, Российской Федерации, и у вас там все под санкциями, э, я не знаю, как сейчас, но вроде CoinList там тоже прикручивает какие-то гайки по, э, я не знаю, каким-то определенным, может, функционалам да, там, своего сайта. Например, как трейдинг, например, как стейкинг, я не знаю. Если да, можете написать в комментариях. Поэтому если... Какие-то части функционала они действительно уже ну, как бы касаются, то может все случиться, и они вообще закроют гайки, да, там примеру россиянам. А вы там купите на токен э, монеты, и попробуй, потом, вот я не знаю, разберись. Вдруг даже те токен которые у вас уже куплены. Все может быть, они могут гайки прикрутить, что вы не сможете их даже получать, я уже не говорю об новых, в которых участвовать, поэтому если бы я был с Российской Федерацией, к примеру, я бы вообще сейчас сделал паузу и в токен сейлах вот этих всех не участвовал, потому что риски реально огромные, а тем более в таком токен сейле, который, как по мне, не стоит даже заморачиваться.